пункт 12 приказа от 11 февраля 2016 года, номер 44, об утверждении правил размещения информации в Федеральной государственной информационной системе координации информатизации. Как изменить планируемый статус объекта учета в разделе 1 «Общие сведения мероприятия по информатизации». Внесение изменения в раздел 1 «Общие сведения мероприятия по информатизации» возможно в статусе «Черновик» или на «Доработке». Для изменения планируемого статуса объекта учета необходимо нажать на кнопку «Карандаш» справа от наименования мероприятия по информатизации. На следующей странице из выпадающего списка выбрать верный планируемый статус объекта учета, затем нажать кнопку «Сохранить» поле «Планируемый статус объекта учета» указывается статус объекта учета, в который планируется его перевести в результате реализации мероприятия по информатизации. Выбирается из справочников ГИСКИ из следующих значений «Подготовка к созданию», «Разработка», «Эксплуатация» выведен из эксплуатации. Надо ли заполнять раздел 2 «Государственные услуги государственного органа» на информатизацию которых направлено мероприятие по информатизации. МПИ направленного на объект учета сороковой классификационной категории. В мероприятии по информатизации, направленном на объект учета сороковой классификационной категории, раздел 2 государственные услуги государственного органа, на информатизацию которых направлено мероприятие по информатизации, не заполняется.